Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Волкон и я Вичезар. Сегодня я нахожусь в командировке и готовлюсь к семинарам, которые будут проходить в нашем хозяйстве Медведкова. А сейчас очень важно, посмотрите наш ролик на канале Техногон, который мы размещали, подписывайтесь на наш канал Вести Волкон. Всего хорошего, до свидания. С вами канал Техногон и я Владимир Николаевич Тюняев. Я являюсь членом рабочей группы.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 а в образовательной среде, которые научно не необоснованы и в большей мере наносящие или не учитывающие как раз безопасность образовательного процесса. Итак, вот перед вами книга «Проблема гигиенической безопасности и здоровья населения в регионах России» 2001 года. Выпустил Федеральный научный центр гигиены имени Эрисмана. И в нем здесь есть глава «Дети и подростки»